Да да, инвесторы не это, Хлопец, да, ты шо? Это плохая схема. Не да, мне не кажется, не стоит. Стоит хлопцы не шо. Эээ. <свят> <свят> сейчас губу, брошок. Давай бросай это дерьмо. Можешь мне еще и тут бросить? Завечание на ютубе будет только один ебнутый инвестор. И цените. Да, у меня подписчиков. Больше чем у вас вместе взятых. А кто тебя научил трейдить? Кто пользовался моими схемами? А ты вообще зарабатываешь столько на инфернала, своих подписчиков. Ты чё, ебанутый? Так царапляночки отхохла! И вообще, я на инвестициях зарабатываю гораздо больше, чем ты на своем никчемном трейде. Ты только хапишь шмотки. А по заливаешь маленьким долбоебом. А ты только пиздишь и пиздишь. Пиздишь и пиздишь в своих видосах. Информации минимально. Так что я здесь, батя среди трейдеров. Тати сам почав инвестировать в шмотки Павла. Я батя инвестиций. А вы занимаете мою нишу. Да-да. Вы вообще наебали подписчиков на 40к зеленых. Валидол, Вали пошел, пошел нахуй. Пишев нахуй. Действительно, мы уже всех задолбали нашими инвестициями. Наши схемы заработка уже устарели. Эти мамкины инвесторы уже сами прекрасно знают, куда надо вкладываться. Им нужна свежая кровь. Новый вождь. Топовый ютубер со свежими мыслями. А мы бы помогли ему разпиариться, а не банить молняк за спам в ВК. Сгоден! А? Что за номер? Кто так, так, так. Я слышал, вам нужны новые умы. У меня есть кое-что для вас. Блин, как оно делается, эта сука? Ладно, понятно. Вот так. А? Здарова, миллионеры! Давайте уроним этот грёбаный YouTube, ведь сегодня я приготовил вам кучу ништяков. От скетча и новой схемы заработка до целого интервью. Сегодняшние схемы будут очень особенные. Но не все же около трейда и инвестиций-то петушица, да? Алло? Что? Что, блядь? Стой-стой-стой-стой-стой, положи биту, сейчас я сам все разберусь. Ун момента. Так, до меня туда шла инфа, что ты до сих пор не подписан на мою группу в ВК. Чувак, может ты и не знаешь, но там как бы куча много полезной инфы и розыгрыши. Даю тебе ровно 5 секунд, чтобы ты подписался, ведь именно столько ключей от кейсов CSGO я разыграю в конце видео, так что, братан, не переключайся. Ну ладно, возвращаемся к нашим миллионам. Данные способы будут связаны с тем, что мы будем зарабатывать на наших пустых аккаунтах в стиме. Некоторые спросят, где же их взять? Купите? А? А? Нормально же? Мы пойдем по нарастающей и начнем с самого банального. Первый способ заключается в фарме сувенирных наборов с турниров CS Golf. Этот способ имеет один большой минус. Нужно ждать турнир. Ну и не факт, что что-то вообще выпадет, но все-таки это хорошая прибавка к основному заработку, хоть и временная. Для этого нам понадобится много аккаунтов Steam и Twitch. Расскажу все по пунктам. Для начала открываем одновременно много приватных вкладок. в Каждой авторизируемся на Twitch. Е. И к каждому Твичу надо привязать разные аккаунты Steam. Да, это немного запарно, но это вам понадобится провернуть только однажды. На следующие турниры вам уже не придется привязывать аккаунты. Главное сохраните логины и пароли от Twitch. Второй способ заключается в фарме рефералок на рулетках CSGO и пабг, тут все очень просто и каждый об этом знает. Для этого вам не нужно даже иметь много аккаунтов, вы можете просто заглянуть в описание и перейти по ссылкам, которые специально для вас оставил, по ним вы можете собрать немного шекелей, благодаря которым вы начнете трейдить или инвестировать. Один мой подписчик даже решил по дешевке покупать эти аккаунты и фармить эти реферальные коды, а после чего перепродавать эти аккаунты и закупать новые. Ну а теперь мы переходим к самому топовому способу заработка в стиме. Это то, из-за чего я решил вообще создать это видео. Почему он такой крутой, я сейчас расскажу. У автора этого способа, по совместительству бывшего модера Малова, я взял интервью, которое публиковал в группе ВК. Там все расписано очень подробно и понятно. Рекомендую вам обязательно прочесть его. Сейчас вкратце расскажу вам суть способа. Мы регистрируем кучу аккаунтов, покупаем на каждую кэсочку и начинаем собирать ежедневные бонусы с рулеток. Сейчас Андрей работает над автоматизацией этого процесса и увеличит количество аккаунтов до 1000. Вы просто представьте себе, с каждого аккаунта в месяц выходит примерно 200 рублей профита. С 1000 аккаунтов выйдет 200 тысяч рублей в месяц. И все это абсолютно пассивно и не прикладывая никаких усилий. Достаточно просто заказать бота у программиста, и он все за вас напишет. Конечно, вам может это войти в копеечку, но если вы собрались работать по этому способу, и у вас есть деньги на кучу аккаунтов, то как бы и на программиста у вас вполне хватит. Ну а если вам интересно еще подробности, то вы можете прочитать то самое интервью в моей группе ВК. А если вам понравилось видео, то поддержите мои старания лайком, комментиком, подписочкой. Ну, что, сложно, что ли? Ну. А также участвуйте в розыгрыше на 5 ключей от кейсов CSGO. Для этого вам потребуется всего лишь подписаться на мою группу ВК, подписаться на мой канал и написать в комментике свой ID от ВК. Все очень просто. Я буду разыгрывать это... Когда я буду это разыгрывать? Ну-ка, ёбанаврот. Я буду разыгрывать это в субботу. Эти пять ключей я разыграю на стриме 2 декабря на своем втором канале. Ну ты понял, что там нужно подписаться, там вся хуйня. Ну ты, давай. Ну а на этом все. Люблю, целую. Удачного трейда всем. Если не хотите пропускать жапулечки от хохулечки, подписывайтесь на группу ВК Механика, ставьте лайки, до новых встреч.